Продолжаем рубрику «Саватеев разбирает девятнадцатую задачу ЕГЭ». Пункт А. Приведите пример трехзначного числа, у которого ровно 7 натуральных делителей. Пункт Б. Существует ли такое трехзначное число, у которого ровно 21 натуральный делитель? Пункт В. Сколько существует таких трехзначных чисел, у которых ровно 18 натуральных делителей? Чем мне эта задача близка и родна? А тем, что это моя любимая арифметика. Мы на вехах математики да, разбирали сюжет с тем, что количество натуральных делителей у данного числа вычисляется через основную теорему арифметики, через его разложение на множители, очень простой формулой. Напоминаю ее, если n равно p1 в степени альфа 1 так далее, pr в степени альфа r. и все эти числа различны, то есть если это то самое, единственное, да, ну будем считать, что они упорядоченные по возрастанию, единственное разложение на множители, то тогда каждый делитель — это как P1 в какой-то степени от 0 до альфа 1 умножить на P2 в какой-то степени от 0 до альфа 2 и так далее на PR в какой-то степени от 0 до альфа р, потому что, согласно основной теореме арифметики, у делителей должны быть те же делители, да, простые. Такое получился аксиомарон. Ой, как сказать, наоборот, масло масляное. Ну, выбор, выборов количество, значит, соответственно, количество делителей, там это вот new, new от n, это функция, количество делителей числа n, просто произведение всех подряд, ну, вот так вот, на единицу больших, потому что 0 может быть 1, 2, так далее, альфа 1. Ну, вот если, например, 1 в квадрате, то могут быть три варианта, 0, 1 и 2, ну, и так далее. Ну, и мы, кстати, знали, что… А вот в первом и во втором пункте это обязательно квадраты чисел, потому что 7 и 21 делитель — это нечетные числа. Мы уже разбирали, что у числа нечетное количество натуральных делителей тогда и только тогда, когда оно квадрат. Ну, потому что здесь вот все должны быть эти нечетные, чтобы произведение было нечетным. Это может быть только если все альфа и, и четные. А тогда корень легко извлекается, деля эти степени пополам. Ну вот. Ну и вот в пункте А… Предлагается привести пример трехзначного числа, у которого ровно 7 натуральных делителей. Но дело в том, что 7, вот если написать вот это уравнение nu от n равно 7, то что это означает? Что напоминаю, что здесь не меньше единицы всей степени. Не меньше единицы, потому что а, мы тут фантомных простых чисел мы здесь не заводили. Это настоящее разложение на множители. С помощью тех простых, которые действительно входят в разложение n, которые действительно его делят. А значит, все альфы не меньше единицы, а тогда эти все не меньше двух. Итак, мне нужно разложить 7 в произведение натуральных чисел не меньше двух. Вариант только один. 7, точка, разложение закончено. Значит, только один простой делитель должен быть, то есть эм, и степень, в которую я возвожу на единицу меньше чем 7. Значит, ответ только может быть вида n равно p в шестой. Но нас просят привести пример трехзначного числа, у которого 7 натуральных делителей. То есть, э, иными словами, нас просят привести пример трехзначного числа, являющегося в шестой степенью. Простого числа. Ну, тут подбор, конечно. 2 в 664 64, оно не трехзначно. А 3 в 6 729. А 5 в 6, извините, уже так много, что ни о какой трехзначности речи не идет. Уже в 5 в пятой степени. Это 3125. Поэтому ровно один вариант. 3 в 6. В пункте А ровно один вариант. Пункт б Существует ли такое трехзначное число, у которого ровно 21 натуральный делитель? Нет проблем. У от n равно 21. А как можно разложить на множители 21? Либо прямо вот так 21 точка, либо 3х7. Никаких других вариантов разложить на множители больше единицы, а, нет других вариантов, поэтому либо n равно p в двадцатой, либо n равно p в квадрате на q в шестой. И никаких гвоздей, да, никаких других вариантов. Но заметим, что здесь уже я не могу предполагать, что p меньше q. Здесь как получится. Это просто два различных простых. Если бы они были одинаковые, то формула эта не работала бы. Вот. То есть в этом разложении именно мы имеем в виду, что это либо одно простое в 20 степени, тогда у него 21 делитель. Либо это два разных простых, дающие одно из них, дающие 3 делитель, другое 7, то есть это p квадрат на q в 6 p и q произвольные. Ну, так как 2 в 20 уже больше миллиона, то... Понятно, что этот вариант не годится. Вот, значит, прям возьму, зачеркнул. Поэтому а, обязательно n равно p квадрат q в 6 Это единственный вариант. Но теперь смотрите, q в шестой вот уже для трех, да, для 5 уже это больше тысячи. Все. Если q равно трем, то нужно, чтобы какое-то простое в квадрате при умножении на 729 давало трехзначное число. Но уже, уже даже 2 в квадрате не дает, да? это уже четырехзначное будет. Поэтому единственный вариант это q равно 2. Никаких других вариантов нет. q должно быть равно 2. Значит, вот мы видите, уже разобрали, что q равно 2. Но тогда, тогда n равно 64p квадрат. И нам нужно понять, при каких простых p... Такое число будет трехзначным. Но p не равно 2 при этом, да? Ну, пожалуйста, p равно 3 подходит. 64 на 9 это 576. А p равно 5 уже не подходит, потому что 25 умножить на 64 больше 1000. Вот, значит, соответственно, ответ n обязательно равно 576, то есть равно 3 квадрат на 2 в шестой. Отлично. Ну и металл, это пункт В. Металл только в смысле перебора, так ничего сложного. Значит, <coughs> в пункте В спрашивается, сколько существует трехзначных чисел, у которых ровно 18, ровно 18 натуральных делителей. Вот. Кстати, пункт А и Б мы не только привели пример, мы доказали, что это единственные варианты. Здесь единственный вариант такой, здесь единственный вариант такой. Так, в пункте V нам нужно 18 разложить, вот в это, вот, вот, вот этот вид там альфа 1. 18 равно не от n. Вопрос, с какими способами я могу разложить 18 произведения положительных чисел больше 1? Ну, либо просто 18, либо трижды 6, либо дважды 9. Либо дважды трижды три. Вот. Но ну, почему я уверен, что это, и, и, что это все, что других вариантов нет? Ну потому что смотрите, сколько будет э, множителей. Ну так как вообще полное разложение на простые это дважды трижды три, то множители уже не больше трех. Если их три, то ясно, что это 2, три и три. И все. А далее, если их два, то я должен с, два вот из этих как бы в группу взять. Кажется, что это три варианта, но на самом деле два, потому что один вариант это дважды девять а два других дают дважды 3, это 6 на 3. То есть э, вот это вот как бы э, два разных варианта будут, если дважды 3 взять и умножить на 3, три, или трижды 3 три взять и умножить на 2. Ну и как бы если од один множитель, то понятно, что это просто 18 и все. Тут сразу ясно, что не получится, потому что э, иначе э, наше число это p в 17, но даже 2 в 17 сильно больше, чем 1000, поэтому трехзначным... Мы его не сделаем. Здесь тоже что у нас здесь? А здесь будут варианты, но их будет мало. Да? Что это за форма числа? p в, на, на единицу меньшей степени, то есть 1, на q в, на единицу меньше, то есть 8. Но уже 3 в 8 сильно больше 1000, значит только 2 здесь, q равно 2 однозначно. Да? Там в какой-то момент начнется голимый перебор, я его уже не буду проводить, наверное, до конца, только в общих чертах. Но в целом вот как это все решается, да? Здесь q равно 2. Но 2 восьмой это, э, это 256. И уже при умножении на 5 это больше 1000. Поэтому здесь единственный вариант, Единственное, это 3 на 2 8. Вот это вот действительно число трехзначное. Номер 1 есть, отлично, разобрали. Теперь здесь... Вот, вот тут очень много будет, а здесь будет не очень много. Здесь вариант, соответственно, p квадрат на q в пятой дает нам 3х6, 18 делителей. Ну опять пляшем от q. q это не 5, потому что 5 в пятой 3125, уже больше 1000. Значит q это 2 или 3? Ну давайте смотреть. Вот это q равно 3. А это q равно 2. Видите, тут дальше, дальше вот будет очень-очень много разных случаев. Здесь тоже очень много разных случаев. Давайте сразу запишем, как здесь это выглядит. p, q квадрат, r квадрат. И можно считать, что q меньше r. Вот, вот здесь q меньше r. Можно считать, Вот, потому что... Uh, здесь есть ну, как бы, симметрия да, Q и R, они оба во второй степени, можно просто договориться, что Q меньше R, так как они все разные. Но <coughs> вот, <coughs> чтобы я мог забыть при решении этой задачи во время прямо экзамена ЕГЭшного, я мог бы забыть, что P, нельзя предполагать, что P меньше Q, например, при этом, P совершенно произвольное число, отличное от Q и R. Вот действительно, если я написал p, q квадрат, r квадрат, то можно считать, что q меньше r, иначе я просто поменяю их местами. Но здесь поменять местами нельзя, иначе как бы другое число в квадратах зайдется. Вот. Так что вот, вот, вот что будет дробиться на огромное количество случаев. А здесь всего два случая. q равно 3 и q равно 2. q равно 3 это мне, дает, мне дает ситуацию 3 в 5, это 243. И если p равно 2, то это нормально, это подходит, 2 квадрат. На 3 в 5 все еще меньше 1000, хотя очень близко к ней. Вот, она трехзначная. Вот, как-то надо помечать, да, найденные возможности помечать, чтобы потом считать. А вот 5, если взять, 3 нельзя брать, потому что 3 уже использована, 5 уже все, 25 на 200, ну понятно, уже сильно больше 1000. Поэтому это единственный вариант здесь. А вот q равно 2, что нам даст? Нам даст вид, э, значит, 2 в 5, 32p квадрат. Да? Вот 32p квадрат, здесь, наверное, будут несколько вариантов. Ну, например, 32, так, ну, смотрите, если равно 2, то pr может быть равно 3, пожалуйста. 32 на 9, это мало, это, безусловно, годится. То есть 2 в 5, 3 в квадрат на 2 в пятый вполне годится. Но на самом деле 5 квадрат на 2 в пятый тоже годится, по-моему. А 5 квадрат на 2 в пятый — это 800, да. Это 5 квадрат на 2 квадрат — это 100, умножить еще на 8. 800 годится. А вот 7 квадрат на 2 в пятый уже не годится. 7 квадрат 49, 49 на 32 явно уже больше 1000. Поэтому здесь два варианта. И, соответственно, мы разобрали все, кроме самого сложного случая, вот такого. И поймали пока раз, два, три, четыре варианта. Значит, здесь будут все остальные варианты. Ну, давайте теперь полисать от R. Чему может быть равно… А, нет, давайте от Q. Проще от Q. Значит, чему может быть равно Q, которое тоже возводится в квадрат? Меньше из этих двух чисел. <coughs> Но если оно э, равно 5, то R… Не меньше 7, но уже 5 квадрат на 7 квадрат, это 25 на 49, это больше 1000. Это примерно 25, но ну 25 на 40 это 1000. Значит, уже не может быть, поэтому Q не может быть 5. Поэтому вот у меня два варианта есть. Q равно э, 2 и Q равно 3. Вот и каждый из них, соответственно, будет как-то ветвиться. Каждый из них будет ветвиться. Тут будет везде много всяких вариантов, в принципе, уже. Ну, давайте смотреть. Значит, если q равно 3, чему может равно r? <coughs> То есть у нас уже 9 здесь, а r больше. Ну, если… Э, так, давайте q равно 2 вот здесь будет разбираться, а q равно 3 немножко вот сюда съедем. Значит, и, ну, давайте посмотрим. Значит, q равно 3 — это 9… Значит, 9p умножить на r квадрат, где r э, больше чем 3, где r начиная с 5. Так, 9, э, 9p на 25. А, ну давайте, значит, если r больше 5, может ли быть r равно 7? Ну, во-первых, 11 уже не может, потому что э, это будет 121, на 9 уже больше 1000. Значит, получается, что… Э, вот в этом случае r может быть только 5 или 7. Только два варианта, 5 или 7. Значит, что с 7? 49 на 9 и на p. 49 на 9 и на p. При p равно 2, нормально. Нормально. 2 на 3 квадрат на 7 квадрат меньше 1000. Да, там что-то типа около 900 получается. Годится. А, значит, это, это, это, это самое. А если r осталось r, только равное, соответственно, 7, 11 нельзя, 7 можно, вот и только единственный вариант, значит, что тут больше поставишь процедуру, уже мы вылетим куда-то очень далеко, за 1000. Ну и можно 5 поставить, 3 квадрат, так, 3 квадрат на 5 квадрат. И это, это 225. И здесь тоже только один вариант, потому что, в этом, случае, в этом случае, видите как, э, здесь стоит либо 2, либо сразу 7. А 7 на 225 в квадрате уже больше 1000. Ага. Значит, соответственно, и тут, и тут по одному варианту. И самый плодотворный для нас вариант это q равно 4. Вот, то есть получается p на 2 квадрат на r квадрат. То есть q равно 2. И, соответственно, здесь получается p на 2 квадрат на r квадрат. И r. Начиная с трех. вот, ну опять перебор, да, опять перебор, r начиная с трех. значит у меня может быть p на 2 квадрат на 5 квадрат, p на 2 квадрат на 7 квадрат, ну и p на 2 квадрат на 3 квадрата. 3, 5, 7. Почему не может быть 11? Потому что 121 на 4 это 484, а P уже двойка задействована. Поэтому следующий вариант только 3, а 3 на 484 вылетает за пределы диапазона. Это больше 1000. Поэтому 11 не может быть. Вот только эти варианты все надо рассмотреть. То есть надо реально осталось проверить просто. Вот видите, дальше чистая рутина. В каждом случае перечислить, сколько для простых чисел остается вариантов. Ну, например, <кос myös> здесь сколько? Давайте я прям выпишу, да, это 100p, да, написано? Вот здесь написано 100p, 100p. Здесь что написано? 14, 196p, так? А здесь написано 36p. Вот, ясно, здесь будет полно. Так, до этого у нас было 1, 2, 3, 4. И все остальные… А, вот 5, 6, да? Вот 5, 6. 5, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вариантов. Значит, сейчас еще сколько-то. Значит, было 6. Было 6. И осталось разобрать и эти стопы. А, но здесь, так как мы взяли 2 и 5, то можно брать только 3 и 7. 11 уже не годится. Значит, здесь два варианта. Плюс 2. Пишем. Уже не выписываю, да, чему они равны. Вот. 3,7. и 3 и 7. Дальше. 196 p Здесь какие задействованы? 2 и 7. Значит, 3 и 5 можно, 11 уже не влезает. 3 и 5. А оба не выходят за диапазон, поэтому здесь тоже два варианта прибавляется. Итого у нас уже 10 вариантов. <coughs> и мы, соответственно, ожидаем, что сколько здесь будет? Здесь p должно быть таким, чтобы это вышло за диапазон. И не равно 2 и 3. То есть p равно 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. И нужно просто поставить стоп там, где при умножении на простое вылетаем за диапазон. По-моему, 36 на 29 больше 1000. Ну да. 36 на 30. Ну да, да, да, 36 на 29 уже больше 1000. Все. Значит, вот эти все годятся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 плюс 4 плюс 6. 17 ответ. Проверяем. Да, все. Ответ 17. Итак, ну что я могу сказать про эту задачу? Кто в ней сможет получить полный балл? Первое. Кто понимает основную теорему арифметики и формулу, следующую из нее для количества делителей? Второе. Кто быстро ориентируется в степенях, да? что умножить на что, что дает? Третье, кто просто аккуратен, я бы за нее полный балл не получил, это совершенно точно, я бы где-нибудь ошибся. То есть аккуратный, долгий перебор всех вариантов до конца, ну и лишней работы не делать. Вас спрашивают сколько, не надо в каждом случае проверять чему равно соответствующее число. Вы просто пишете, что вот здесь P может быть вот столькими вариантами взято, семью, и все они годятся. То есть последний перебор можно сократить просто до указания диапазона и в нем аккуратное перечисление всех простых. Ну да, ну и на зубов знания первого диапазона простых чисел. Вот так. Но это знание, которое, в принципе, вам потребуется впоследствии при изучении нормальной математики. Так что я должен сказать, что это задача номер 19. Она, ну она что-то да, что-то реальное проверяет вполне. Она хорошая.